Эй, парень, хочешь получить красивый скин по CSGO на халяву? Тогда перейди на сайт ksgocase.com и забери свой приз. Ссылка в описании. Лучший комментарий на экране. Поздравляю, правила все те же. Пиздатый коммент и трейд ссылка. Здрасте, сегодня я расскажу о том, как будущий маленький задротом Dota 2, ты можешь поднять немного бабла. Для сейдерной шавухи или аниме фигурки. Итак, на чем же ты будешь зарабатывать? Хм, да все просто, буст аккаунтов. Стоп, стоп, стоп, Вирки. Ты и Бобо? У меня 2 кммр, я ферспикал в ВК с криками «на жри говна». Как я смогу стать бустером? Хм, действительно, диагноз достаточно хуёвый. Но даже такой отбитый даун, как ты, можешь зарабатывать на бусте. И сейчас я расскажу, как... Как? Как? Как? Как? как? Жопая, бкосяк! Недавно, примерно месяца два назад, Валвы ввели новую систему рангов. И максимальным рейтингом после калибровки стал 3500. Или же пятая легенда. Понимаешь, о чём я, да? 3500 – это тебе не 5000. Да Теперь, собственно, как мы будем бустить. Во-первых, для того, чтобы нам было доступны рейтинговые игры, нужно отыграть 100 игр. И тут нам поможет турбо-режим, в котором игры длятся максимум 15-20 минут. А это примерно два раза быстрее обычных. Теперь, как же откалибровать максимальный результат? Скажу так, все время. Главное при калибровке было не фэнтези-поинты, не умение играть и прочая хуйня. Самое главное было и есть это КДА и количество урона. Теперь нужно определиться с героями. Вот вам 5 персонажей, которые я бы брал. Что делаем дальше? Идем турборежим, качаем скрипты, если вы совсем отбиты, стилим фраги и дамажим как можно больше. Отыграть 10 каток так можно примерно за 3-4 дня. Все зависит от того, насколько вы задрот. И колебуем свою пятую легенду, после чего продаем аккаунт. Думаю, с этим проблем у вас не возникнет, ибо контор по продаже аккаунтов развелось больше, чем шлюх на ютубе. Пару советов. Во-первых, попробуйте зайти на контору, где можно купить или продать аккаунт. Найдите цену и отнимите от нее 30%, после чего продайте кому-то на руки. То есть вы и челу поможете вам меньше заплатить и сами больше возьмете, не отдав нихуя жадным конторам. Во-вторых, если не знаете, где взять номер телефона для аккаунта, есть пару сервисов с виртуальными номерами. Ссылки оставлю. Ну и под конец, сколько же можно заработать с таким аккаунтом? Ну, тут все зависит от вас. Можете коса продать на тематическом форуме. А можете и за 300 на контору по фасту слить. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, наберем тысячу подписчиков и делаю пиздатый розыгрыш. Удачи вам и всех благ.